Мы видели, что какая-то ситуация нестабильная, появились вооруженные люди, появились флаги не Украины, как-то это настораживает. Во-вторых, мы вообще не привыкли к оружию, и мы понимали, вот как-то появилось чувство опасности. То есть ты не понимаешь, что происходит, и твоя жизнь там практически ничего не стоит. И когда были майские праздники... Ну, вот С 1 по 9 как раз там первые бои в аэропорту были. Вы знаете, очень так жуткое состояние, когда летают истребители, очень низкий такой звук, вот, и там что-то взрывалось, как бы нам издалека было видно, но ну, мы боялись выходить, честно говоря, из дома, то есть так как-то перебежками старались скупиться, запас продуктов, чтобы был воды, вот, ну, и как-то так старались не выходить лишний раз. Потом это все хуже, хуже, хуже, и случился такой один момент, когда действительно нашей семья ну так, угрожали опасность мы просто взяли за полчаса собрались вот что у нас первая попавшиеся мы там какие-то летние вещи это лето было мы взяли и уехали детей вывезли мы чуть-чуть раньше там к, ну, к нашим бабушкам дедушкам вот я уезжала уже последняя потому что мне с работы там нужно было закончить вот. ну так вот нам пришлось в спешном порядке к сожалению вот все оставить и уехать Видели, что сам... Южная была более-менее направление безопасное, то есть в сторону Запорожья. Вот, мы сразу туда поехали, потому что у нас там очень хорошие друзья. Это семья Филоненко, которые нам помогали во время подготовки, когда мы еще были спортсменами. Вот, и мы уже долгое время дружим, поэтому мы сразу поехали туда, ну, как бы ближайшие. Вот. Ну, в общем, так вот и прорвались. Витязькоп. Спортивное видео.